И я. Александр Кривола печень. Да. При начале полки сошник. Вот это вот сошник. Где колеса? А вот сошник. Он должен стоять вниз. Вниз. Это регулировка глубины. Это есть регулировка глубины. Я сегодня прошел, закультивировал. Ну, глубину где-то 5-7 сантиметров, Ну может 8, и больше Идет хорошо, можно так сказать Я вам покажу как он работает Сейчас я вам покажу Продолжение видео Заводим Я за два часа пропол прополол 10 соток огорода. Полол только между рядь. Глубина прополки у меня получилась 5-7 сантиметров. Где-то где 5-7 сантиметров. оба вот здесь глубже а здесь 5-7 сантиметров глубина прополки. Лично, ребята, я доволен своим мотокультиватором Кентавр МК 10-2СФ. Думайте сами, ребятка, решайте сами. Покупать этот агрегат Кентавр МК 10 -2СФ». СФ или нет. Решать вам. Это не реклама. Это наша жизнь. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Здесь я прошел вчера. Здесь Смотри, здесь. И он, где жена работает туда. Прошел я вчера 10 соток. Здесь кабачки я прошел вдоль и поперек огурчики только вдоль сегодня мы возможно поперек пройдем ну все ребятка. всем пока пока до скорого с вами был Александр Револо печенье пока пока ребят